У вас был период, когда это было тяжело, и как вы проштовхали, скажем так, свой YouTube-канал? Чи были это какие-то додатковые способи, чтобы, угу. да, ну, не просто выкладываем ролики, выкладываем, как угу. их смотрятся, с какой интенсивностью, и как вы, как блогер, скажем так, Сейчас продвигать канал намного сложнее, чем год назад, и намного сложнее, чем два года назад. Во-первых, это связано с тем, что каждый день ну, и контента, и каналов становится больше, больше и больше. Как в свое время сказала певица Мадонна, какой смысл быть самой лучшей певицей всех времен и народов, если об этом никто не знает. И основная проблема сейчас не сделать контент волшебного качества, потрясающего содержания там, и вообще великолепный uh -huh. А основная проблема — это сделать так, чтобы этот ваш контент увидели uh -huh. Ну, и какие тут инструменты вы застосовывали? Поначалу мы не применяли вообще никакого инструментария, то есть мы просто делали То есть мы исходили из той э, идеи, что uh -huh. хороший контент Его себя побачь, продвинет да. сам uh -huh. Uh -huh. До определенного этапа действительно было так и, скажем, там, первые 10 тысяч подписчиков к нам пришли совершенно вот, вообще органически, без всякого продвижения. Вообще без всякого продвижения. Mm -hmm. Мы монетизацию включили на канале ну, весной 2016 или даже 2017 -го года. Вот, вот не, наверное, даже в 2017 mm -hmm. году мы включили монетизацию. Я просто не понимал, зачем это нужно и зачем опошлять наши отношения mm -hmm. вот, вот этим всем. Потом очень много внимания мы уделяли... Содержанию очень много мы уделяли именно вот технической стороне. То есть технической шоу-мать? Э сра сравнительно поздно, но где-то год назад мы догадались вместо телефона, что надо снимать на камеру. Uh -huh. Это был прорыв. Uh -huh. Купили штатив и камеру uh -huh. и стали снимать. Это резко вообще повысило даже не качество, а изменило вообще саму, саму концепцию. Uh -huh. То есть то, что мы снимали, это перешло от все-таки говорящей головы к более-менее какой-то такой интересной картинке стал появляться экшен какой-то и Кинология это вот уже стало интересно смотреть. Угу. Параллельно с этим у нас все время сокращалась длина ролика. Угу. Все время. Вы есть, разуми... мы... У вас разумение было такое, что его да. требовать? Да. То есть -то... мы мучительно работали, наступали собственные песни на угу. горло, выкидывали угу. и вот все, что выкинуть-то нельзя, но надо, потому что время надо сократить, потому что ну, 30-40 минут. Ну даже я сам очень редко смотрю mm -hmm. какие-то ролики mm -hmm. на YouTube. Это надо специально выделить время. Это есть не всегда. Это mm -hmm. очень плохая глубина просмотра тогда получается. А YouTube на это обращает внимание. Mm -hmm. YouTube считает, что если ваш 40-минутный ролик mm -hmm. смотрят mm -hmm. в среднем 10 минут, то это mm -hmm. неинтересный mm -hmm. ролик. Mm -hmm. Ну, ничего мы с этим не поделаем. Мы решили, что все-таки будем двигаться в, в сторону сокращения. Проводили на эту тему очень много экспериментов. Вообще для нас характерно. Мы постоянно... На, на, на себе что-то проверяем, что-то uh -huh. экспериментируем. Uh -huh. Причем это происходит у нас как в огороде, так и на ютубе. Uh -huh. по, по тем же методам. Uh -huh. У меня по первому диплому я физмат, у нас был спецкурс методика проведения научного эксперимента uh -huh. и мы это все очень, очень строго uh -huh. исповедуем, тестируем, проверяем и все uh -huh. это uh -huh. делается. То есть с длиной мы экспериментировали, потом со стороны Человек нам посоветовал, подсказал, что вам надо сделать э, картинку узнаваемую. А, то есть э, ну, скриншот да, какие первые да? Який да. Будет на ну, превьюху, mm -hmm. да. Потом вам надо сделать логотип канала, вам надо сделать оформление канала. Mm -hmm. Ну, я там не совсем согласен. Если узнаваемая картинка действительно выдача, когда мы YouTube открываем, то mm -hmm. вот в правой стороне экрана, mm -hmm. ну, когда там уже узнаваемая картинка, то больше вероятность, что там uh -huh. туда люди кликнут. Uh -huh. Насчет оформления канала, ну это, я считаю, это пустая трата времени и всякого такого. То есть дизайнера специально для этого нанимать абсолютно бессмыслица. Uh -huh. никто, никто не заходит на канал через главную страницу канала, uh -huh. скажем. Так. А если кто и ходит, то ему все равно, как оно uh -huh. там оформлено. Он туда не за оформлением приходит. Потом, очень много внимание мы уделяем обучению то ага. есть Юлия Петровна занималась на, при интере по-моему на курсах телеведущих А, властная? властная да да. В угу. Потом э, я вот в, пошел на ваши курсы одни, вторые, третьи о чем, кстати, вообще ни разу не пожалел и это тоже у нас был такой прям этап и прорыв тоже в нашей угу. всей этой ну, да. нашей деятельности, в нашем продакшене и скажем на обучение мы тратим денег примерно вдвое больше, чем вот на покупку оборудования там, uh -huh. И это вот, вот uh -huh. навчання оно повязано, как бы, таки с, с YouTube, с блогерством, да. да. с просуванием То есть да. вы там и на ведущих, и операторская майстерность, и монтаж и я дивлюсь, что в принципі, ну, якби результат где який. От по своей, да, частині Я бачу, что ваши ролики стали набагато якіснішим. Ну, это действительно реально. Мы стараемся. Да а потом вони стали действительно коротшими, ну компактными и ну меньше воды стало, потому что я навіть читаю коментарі комментарии ваших подписчиков, да, читая там на первых роликах было очень много прям так написано, ой столько воды, ой так долго, ни о чем, да, ой ни о чем, да, да, да, да, да, это было, а сейчас я читаю там подяка. Дуже все в точку, Дуже все влучно, Дуже дякуємо, ой, стільки там, корисного дізнався, И ролик там 10-12 хвилин, 10 там з да? ну, плюсиком да? у вас да. зараз останні. Да. Вот. Якщо раніше, ви кажете, там, 40 хвилин, там, там, 20 хвилин, це для вас, мабуть, уже так ножом по сердцу да, було. Да, <laughs> вот. это, это ну, то, то, от, э, Дивіться, це знов таки для, для глядачів, що ви постійно розвивалися, в плане самоосвиты само и, и плюс экспериментовали постейно. Да. И я так делюсь что и на цифры, да, дивился, ну, что это даёт на выходе и что это давало? Это давало прибавление аудитории раз, mm -hmm. это увеличивало глубину просмотра два, uh -huh. и это важные параметры для того, чтобы канал развивался и для того, чтобы он поднимался в выдаче YouTube.